Различные катаклизмы на планете Земля происходят все чаще из-за того, что с ней сближается Небиру. Оказалось, что об этом мистическом космическом объекте было известно еще тысячи лет назад. В древних сказаниях планета, несущая Земле беду, описывается как второе Солнце, светящееся, блестящее, сияющей короной. Планету Небиру мощные телескопы зафиксировали впервые в 1983 году. Тогда американские ученые Томас Ван Фландернес и Ричард Харрингтон заявили, что планета имеет сильно вытянутую эллиптическую орбиту. Ее масса составляет от 2 до 5 масс Земли, расстояние от Солнца около 14 миллиардов километров, а ее период вращения вокруг Солнца составляет 36 тысяч лет. Глобальное потепление, извержение вулканов, засуха в ранее дождливых районах и наоборот, дожди там, где их никогда не было, это все свидетельства того, что Земля сближается с планетой. Постепенно катаклизмы будут становиться все сильнее. И вызывает все эти явления интерференция гравитационных полей Земли и Небиру. Планета Небиру внезапно приблизится к Земле на очень малое расстояние, и от этого на Земле начнутся страшные бедствия. Кроме того, есть мнение, что ученые скрывают эту информацию, чтобы «не допустить паники среди населения».